Так, вы на канале питомника дворик С вами Евгений Филимонов Сегодня рассмотрим полив Полив семян ну, Здесь мы вот поливаем пищу Полив семян сейчас. Вот у нас такая вот Морковка Если мы ее возьмем Сделаем до упора Очень Она такая пылью будет вот так и будем поливать, можно даже чтобы насос сильно не напрягался. И начинаем поливать. Опять, где высыпают семена, там подбрасываем опады. Но здесь к примеру семена, кто-то их вытаскивал отсюда. Нужно чистить и паучи там. Их поливаем. Ростов. Это все Что-то лазит Челена но... Они довольно долго сходят Поэтому У меня был случай, когда они сходили до августа такой мелкая капли она довольно мелкая ну, заливаем хорошо там поверьте на сантиметра на сантиметр три вода должна стоять и только опад поток, опять его берем и заливаем. Реки повылазили. Сегодня у нас уже 13 мая. а Опасились мы, как вы помните, 1 мая. Пока что отдых не видно. Это апопадок. Ну писто, да, пистолет она долго стоит. В общем, в принципе. Я думаю вам понятно, здесь много у нас поселились В прошлом году и мы поселились и Поливаем хорошо, чтобы опад не был стеслив вообще Сейчас у нас погода налазывается, быстро прошел, поэтому поливать надо в день, раза два-три. А здесь у нас уже сосна пошла. Вот ну, сосну, как вы помните, не сеяли очень плотно. И вот, если видите, вот она уже в есть, вот она пока. Ну, об этом следующее видео, как бы. так что подписывайтесь на канал, не забывайте про нас. Входы мы покажем потом, конечно же. А пока полив, полив вот такой, простой полив. У кого есть, ради бога, можете распылителем по поливать. Поливать раза три в день. Главное, чтобы вот вас капля не выбивала опас, не выбивала семена. хорошо проливаем прям, я просто боюсь их проверять, вот семена вот я вижу, что уже зашли, начинается так сходить, вот его можно увидеть. Ну, про я потом сниму отдельное видео, что у нас зашло, что осталось. Прополив должен быть очень часто, особенно если у вас стоит жаркая погода, леопард подсыхает. Ну на этом про полив, я вроде бы как бы все рассказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, с вами был Евгений Филимонов, всего доброго, удачи!